Thank you. В мыслях ваших подтвердилась мысль о литературной стезе. Может быть, были какие-то э, люди или книги или иные события, которые подстегивали вас к ней? Как ни странно, я помню этот момент очень хорошо. А, первое шевеление какого-то по, по, поэтического чувства у меня случилось в тот момент, когда я наблюдал ко ко косяк улетающих из Белоруссии журавлей. Поэтическая обстановка, все, все довольно стандартно, но тем не менее, именно в тот момент, осенью глядя на этот клин, я, я стал что-то про себя бормотать, что-то пытаться выразить образно. Удивительно. Это Будин невольно вспоминается. Мария Журавлита влетели, да? да? Это, да, да, это, да, это да, такой исторгнутый да. вопль буквально. Он бросился на землю. И, э, и сколько потом на этот мотив и легло, и написалось как будто окончание чего-то, но и начало чего-то, режущий... Мне жаль людей, которые не испытали вот этого режущего момента, которые не видели этого сами, mm -hmm. они только помнят песню. Михаил Михайлович, а что, как Вы считаете, из собственной литературы повлияло на Ваше формирование больше? Может быть, какой-то автор отдельный или их совокупность? Вот, когда вы сказали себе вот «хочу так же, но сделаю по-другому»? Я, как ни странно, запойно читать начал довольно поздно. И мне ну, в четвертом классе лет в десять-одиннадцать ну это поздно, вы считаете? Я считаю, это поздновато. В принципе, существует такое поверье, что писатели становятся читателями чуть ли не с рождения. На самом деле нет. Я больше любил футбол, лес, ягоды, грибы, рыбалка, хотя я рыбаком не стал. И вот первая книга, которая была мною прочитана и произвела на меня сокрушительное впечатление, это был «Спартак. Джованниюли. Oh. Понятно, что сейчас мы, к, к, к этому роману отношение у меня, у меня несколько, несколько другое, даже, очень даже другое. Но тогда это попало на, на, на, на почву, которая незаметно подготовилась для, для, для восприятия та, та, та, та, та, такого текста. Вот после этого буквально я, по, по, через, я читал дня два не, не переставая, а на третий день проснулся уже читателем. И э, первое ваше действие после вот того, что вы ощутили, э, вы поняли, что надо искать литературу? Мне везло. Я все время жил в небольших поселках городского типа. Моя, моя мама была преподавателем в техникумах, в школах. А что она преподавала? Английский и, и, и, и французский. Да, она закончила Хайковский госуниверситет, романо-германское отделение. Так вот, тогда и в Казахстане, и в Белоруссии, где мы жили, всегда были в этих небольших поселках хорошие библиотеки. Поразительно хорошая. Поразительно хорошие библиотеки. Не только Майн Рид, Александра Дюма, нет, а, а, нет, нет, нет. А, а, и, не только. Но можно было на на нарваться на, на, на очень серьезные. Э э, я, например, э, вот пятитомник Сиреневой Бунина э обнаружил э э и прочитал его от, от, от, от корки до корки, и, да, даже песню о Гаявате. Э и я за это благ благодарен на на нашей поселковой библиотеке. Самое, может быть, таинственное – это пути снабжения вот наших советских библиотек книгами. Это одна из огромных тайн вот для меня, потому что, ну, действительно, вот завал, вот еще завал, вот детская литература с mm. яркими, уже поблекшими обложками, картонаж, э, специфический запах. Вдруг за завалом что-то совершенно чудесное и незнакомое. Если тебе 13-14, то обнаружить какую-то, ну, такую редкость – причем вот в на километрах лет от Москвы, в двухстах, в пяти тысячах – это практически регулярное событие. Да. Как это получалось? Открываешь книгу, брали дважды. Кто-то и кто-то. Кто эти люди? Кого она вообще могла заинтересовать? Порой весь формуляр расписан, но и это не детектив. И это уже само по себе потрясает. А заводская библиотека рядом с заводом – и, казалось бы, да, вот основу жизнедеятельности, охраны труда. То, что каждый должен прочесть. Два экземпляра на библиотеку. Формуляр чистый. Чистый, да. Чистый. Не нужно это людям, и все. Не, не берет никто, ни профорка не берет, ни этот не берет и так далее. А вот и даже не пикуль зачитанный, за которым очередь строится. В общем, это таинственная жизнь духовная советского народа, еще ждет своих исследователей, если это еще не не окончательно утрачено. Боюсь, что в лихие годы мы эту грибницу, такую талантливую творческую книгу распространения, которая доходила своими нитями до буквально каждой школьной поселковой библиотеки, мы все-таки ее подрубили, подрезали очень сильно. Теперь такое надо восстанавливать, и на это нам нужны годы и средства. Но тогда меня больше всего потрясало поразительное чутье вот этого провинциального читателя. Ведь в библиотеке видно, какие книги читают. Они, они затрепаны. И не, не, не только, скажем, Аджилика или «Пикуль», но «Тихий дон» Самая зачитанная книга, которую я помню, был «Тихий дон». Как это понятно? Но. Это то, то русское слово, которое врачует сразу же буквально. Ты открываешь, и я, например, в Тихом Дуне, мне даже вот эти казацкие идеологии, которые лихи, которые Герасимова сделаны с максимальной театральной, вот этой, причем не театрализованной, а именно театральной вот этой с этим чеканом потрясающим большого стиля истина мне даже не это но описание природы которое я мальчишка разумеется как и все искренне страстно ненавидел да. ненавидел но как только я вот и вот «Весна» и «Наступление», и «Робка», и «Снег», и «Краснотал», вот этот, который да, многочисленный, да. это вот второе по чистоте слова после намета, «поскакал намёт. Намёт, да. да и вот этот «Краснотал». А что с «Красноталом»? Мне всегда интересует, вот, вот уже май, да, вот, и... а что, где же «Краснотал»? А что с ним такое происходит? Он же от да. или нет? Это самое. И вот это побуждающе следить за тем, что творится в этих балках, да вот на этих базах, то есть дворах да, по-казацки. Вот мне, меня интересует. Я хочу слышать вот это бренья, да, у кого-то овечки, у кого-то там какие-то как, котлы кто-то перекатывает, пыльный этот котел, мыть его и так далее. Эта это жизнь втягивает. Это гениально. Это больше, чем гениально. Да. И, я, и еще одно наблюдение над на вот такой э, да, провинциальной жизнью в культуре. У, у нас был, был небольшой кинозал в клубе, ну, как и как, как, как обычно, это в поселке Жировицы, где э, замечательный э, Жировицкий монастырь. А, а, а, а, один из фаркосов Беларуси, фаркосов православия, там, уже на, на, на, на, на подпольских землях Беларуси. Да. Так вот, привезли. Э, фильм «За Ферелли Ромео и Джульетта». – Ну ничего себе. – а, а, а там там техникум сельскохозяйственный, вот по, по полной набился зал, я наблюдал белорусских подростков, которые выходили, абсолютно потрясенные после этого фильма, как-то у них не получалось закурить от наполнения. Ломались спички, сигареты ломались. И я понял, что настоящее искусство, а фильм Зефирели поставлен без этой современной придури. Вот то, что творят, вот скажем, сейчас в театре Вахтанга Туминус, что он делает обстрелим Эдипом, он этот кошмар. А вот фильм поставлен как написано. И это проникает в душу напрямую. То есть без посредника. Без, без, без, посредника. без критики, которая да. объясняет. объяснять, кто эта сцена обозначает, кто сложный зимой. Этого ничего было не, не, не нужно. Это настоящее искусство, поданное а, а, заботливым таким, а, не, не, не, не экспериментатором, а вот, а вот именно человеком, который был запущен тем, чтобы донести Шекспира до. до и и а, никаких не вступительных лекций не было, никто не готовил. Это сельско, сельхозтехникум. Да, да, да, да? Да. И, а, и полнейший эффект. Вот одна из последних цитат, просто в одном из интернет-изданий, там, ну, она относится и ко мне, ну так уж получилось. Я там провозглашал как-то, что настоящее искусство должно доходить напрямую. То есть оно принадлежит народу. И вот, ну, конечно, смехотворно то, что сказал там господин Н, потому что, ну, как оно может принадлежать народу, когда оно давно уже не принадлежит? Оно говорит на собственном языке, оно требует толкователя, оно и так далее. Но, но ведь это это люди, которые, в общем, сейчас представляют, ну. Эм, как они считают, верхи вот этой литературной иерархии, yeah. они на полном серьезе полагают, что настоящее искусство должно быть только истолковано и только понимаемое только узким пробом профессионалов. Кто, когда ему внушил эту мысль? Кто и когда? Так удобнее выдавать фальшивку, абсолютную фальшивку, которая не выложено ничего за нечто. И вот этот яблок, этот балаган, чудовищный балаган, довольно, он продолжает действовать. вообще. Каково сейчас, на ваш взгляд, состояние современной русскословедности? Из каких сегментов она состоит, если это можно как-то сегментарно выделить? Что для вас значимо и какие изъяны вот этого развития вы видите сейчас? Я, мне кажется, что э сейчас э в сравнении скажем, с 60-ми годами произошла а а одна глобальная вещь. В литературе пожрана научная фантастика низкой -толкиени, литературы, фэнтези. Да. Это, на мой взгляд, самая большая зараза. А ведь науки-то у нас теперь как флагма на общество не стало. Ученые не модны, то есть это как социальная страта, они где-то как дворники, отодвинуты на окраину. Сейчас медленно идет возрождение попытки возрождения настоящей фундаментальной русской науки, но пока еще в общественном смысле она не вернулась. Но кто был ученый действительно в советский Особенно если элита, да, с этим пафосом физики, фундаментальной да. физики. Это был человек, который ни в коем случае не подает каждый год на гранты, не живет на иностранные деньги, да. не, не вынужден уезжать туда, чтобы следить за своим спутником, который видно только, видите ли, из Италии, а из России его не видно. Ну, да, да. Да, это, это был кто угодно, только не попрошайка. Это был не ловкий э, такой хозяйственник, который сдает э, помещение на ученые исследовательские Вот, вот год, именно, вот э, именно, да. Автомонтаж и там, mm -hmm. сход-развал. Кто угодно, только не этот ловкач. И э, в конце концов, это был человек э, осиянный, действительно, славы интеллекта. Могучим притяжении, может быть, самым могучим в мире. Это обладатель интеллекта. И, конечно, когда его запинули буквально сапогами в жидкую грязь, говорили, что это просто неудачник. Да. Он просто не смог монетизироваться, да. войти в рынок. Да, да, да. Вот поэтому посмотрите, как он жалк, как он стоит на этом оптовом продовольственном рынке, как он торгует, как челнок в этой, в этом, в этой шапочке, петушке, как он жалк, как он торгует этой просроченной формой и стыда не ведает. После такого возродиться, знаете, потребуется не один десяток не лет. Не один десяток лет, правильно. Ну... Что касается поэзии, я, поскольку э, у меня угораздило выпустить э, пяток сборников стихотворений, э, меня угнетает и раздражает как, собственно, как практикующего с -с сочинителя и как преподавателя литературного института а то, что за, за ко комет комета Бродский э, хвост становятся все шире и шире и в сферу деятельности вот, -вот, -вот этой моды, очень, -очень плоской, такой не творческой моды попадает все больше и больше народа. Как конца этого не видно. Я хорошо отношусь к Бродскому, самому, самому, безусловно. Но вот это внесенное им поветрие, вот это отношение к веществу поэзии, набор приемов, вообще взгляд на, на, на, на основные проблемы, мировоззренческие, через, через, через как, как, как, какой-то оптический его, его фокус. почему всему, все этому учатся зачем-то, и э, э, хотел бы я ошибиться, может быть, есть признаки того, что по, по, по, происходит изменение, но, но пока, вот, вот, мне, мне кажется, довольно плачевное состояние. — Очень удобно смотреть на мир через эту оптику. Вы да. знаете, во-первых, ты не наносишь себе никаких душевных травм. Да. Отстраненный наблюдатель, который наблюдает, действительно осуществляет свои э, замеры где-нибудь с лунной поверхности, он не рискует практически ничем. Эта оптика не просто вот его сейчас э, наиболее ясно его посмертные уже критики, mm -hmm. обвиняют в том, что этот человек не любил, э, то есть это поэтика нелюбви, какой-то равнодушие, Ну, не совсем так. – Не совсем ну, не совсем так. Э, он имел силы и любить, и волноваться, и так далее, но избирал тон блестящего такого светского, даже вплоть до салонного болтуна, чтобы среди вот этих блестящих, в общем, фраз был тонкой щепоткой всыпанного трагизм. Вот, его усталость от этих вещей, его вообще, в принципе, усталость и от людей прежде всего, от этого жизненного круга, который кружил, кружил его. Он прожил недолго. Да, да. По, по, ну, по современным меркам он умер, очень... молодой поэт, да, молодой. Да, но сигареты мой Дантес, да. шутил он в четырехстопном яме, но то, что он оста... оставляет сейчас за собой, э, в какие-то годы в литературе начало казаться, что его влияние уменьшается, что приходят на смену какие-то другие э, там, кумиры, но они до сих пор не сделаны. Да. И вот эта речь его, все-таки речь интеллектуала, Речь человека, не просто знакомого с наукой, а находящегося вот в кругу обращения этих научных терминов, философских, она остается самой значительной. И вот в этом, наверное, состоит его где-то подвиг, в том, что он обращает внимание на, не просто на вот узкую, лирически направленную какую-то поэтику, которая там эксплуатирует «я», «я» там и так далее, она еще обращает на… Внимание на широчайший круг гуманитарных проблем, ее терминологию, ее структурную какую-то значимость. Вот в этом, наверное, подвиг. И этого сейчас никто не будет замечать. Никто не будет. Гораздо проще копировать его. – Причем, если бы копировали в полноте, что называется, сохраняя его высочайший версификационный уровень, а сейчас почему-то вот в этой общей бродской моде появилась попытка все в превратить, да. потому что якобы рифмовать не модно, от, это, это отстой, от, от этого мы устали, это, этого нам не нужно. И э, упрощение себе, фор, профессионально формальной в, в, в этой жизни, они не понимают, что снижается уровень энергии, э, с, с которой а, а, они, а, они работают. Расплывается? Расплывается. Небо, расплывается да, поэтическое ве вещество теряет внутреннюю напряженность. Все-таки, ну как ни крути, и, и, и, и, и, и рифмы, и ритмы, и все остальное, это скрепы, которые оформляли слово. А когда мы убираем э, э, э, никуда не детского, как вода не может столбом стоять, она, она растекается. Это так и поэтический текст. И, и вот этот момент меня тоже, честно говоря, раздражает и пугает. Можно еще минут 10, наверное, предпринимать какие-то попытки уточнения, что рифм объявили действительно наследием тоталитарного советского прошлого, да. с которым нужно немедленно порвать и расстаться, если ты рифмуешь, ты уже просто враг, идеологический враг. Я впервые за эти годы встретил представителей буквально секты с тех которые ну, настолько с радикальным обозрением, пусть юношескими, но э, подчеркнутыми из вполне серьезных, в общем-то, работ, уже, в общем, 50-летних, в общем, авторов э, считают именно так. Род веры такой. Мы у тебя в журнале Москва, где, где я служу, все-таки стараемся вот эту поддерживать вот эту Пушкинская, ну понятно какую вот эту, вот эту традицию и форму в старом понимании. В старом понимании мы все-таки стараемся ее, ее, ее, ее, ее как-то охранять от вот этих вот, хотя мы и, и, и хорошие верлибры напечатаны, что, э, как ни странно, встречаются и хорошие верлибры, да, это приятное, от, открытие. приятное открытие, да, бывает такое. Поэтому... Они бывают, как я вот привык тоже изтолковать. Удивительно интеллектуальными, исторгнутыми мыслью, чистой мыслью, как будто, как будто бы нет ничего другого, есть только мысль, ее как внутренний конфликт, ее поразительное обличение в словах, которым не найти другой замены, и выстраивается медленно, накручивается вот на этот стержень какого-то немолчного совершенно размышления, поразительная, поразительной человеческой стойкости, достоинства. Она может быть не оказывается. Может. Быть. Теперь э, следует перейти логически к э, уже следующей проблеме. Вот это самое электронное чтение, которое сейчас э, повально в э, среде вот, от 5 до 20 лет. Э, почему, собственно, 20? До 30? Да. Э, это другая культура чтения. Книги до них не доходят, потому что они дороги, потому что очень не хочется идти в книжные и копаться там среди коммерческого хлама и просто находить то, что тебе нужно. Электронную книгу мгновенно можно найти, ну, почти каждую, ну, которая вышла. Э, почти всегда ее можно прочесть, почти всегда, ну, какой инспиратор ее обязательно выложит. И э, ты не плачешь за это ничего, но зато ты как-то обогащаешься. Но, э, рано или поздно, это электронное чтение кончается тем, то есть если ты долго mm -hmm. не читаешь только электронику, то постепенно тебе просто становится трудно читать книгу, вообще текст. То есть больше двух экранов ты не можешь отдалить. Вот это твой объем. Объем экрана. Экран задается как страница. Но ведь мы читаем книгу, а файл прочесть уже нельзя. Да, приходится это констатировать, да. Как, как последствие вторжения электронного носителя в нашу бумажную гутенберговскую реальность заканчивается этим. Владимир Николаевич Курбин uh -huh. поразительную вещь сказал. Вот, а, а вы знаете, вообще вот в русской традиции, особенно в древней русской, жития ведь не были многословными. Коротенько, может быть, мы возвращаемся в то самое лоно, в котором были когда-то. То есть короткие жития, короткие главы Евангелия, там, там же буквально uh -huh. по стихам разделено. Может быть, для того, чтобы человек усваивал информацию, во-первых, ее не должно быть слишком много, а во-вторых, может быть, не нужно быть слишком многословным, — Знаете, у меня в свое время была идея заставить современных поэтов высекать свои стихи на каменных... Чтобы тогда обдумывали как следует, и уж если высекаешь... — То самое-самое. А вот, вот этот момент о том, что жития происходит происходят какие-то смысловые кстати, сопоставления. Вот я как-то обратил внимание, что вот эти берестяные грамоты и СМСки они, они структурно очень схожи. Идентично, Практически, Игентичные. да. Причем а, в грамотах ведь не только буквы, там еще и значки, mm -hmm. там еще и вот эта петроглифика такая вот mm -hmm. первая. Я когда стал обращать внимание, я думаю, а, вот это точно не юс малый, mm -hmm. а это точно не там какой-то mm -hmm. юс большой, а это не ер. Это какая-то еще рожица, какой-то человечек, mm -hmm. это, это ребенок же, mm -hmm. то есть вплоть до сходства со смайликами mm -hmm. вот этими. Mm -hmm. Да. То есть структура полностью вот эта. И информативность та же. Вот у них не интонации, а вращения, они всегда адресные. Это не абстрактное рассуждение о чем-либо, то есть никому бы в голову не пришло резать берестной грант, если бы он просто э, дыблюсь да. на небо там, и, и думку, да, да, да. Нет, нет, это совершенно вот обращение. Сергей, э, мы договорились на столько-то э, свиных кож, ты этого не сделал, пожалуйста, я настоятельно прошу тебя, доставь мне эти кожи, потому что мне там, ну, горят, да, да. Горят планы, там да. горит план, как в советские годы говорили. Поэтому очень понятно, почему вот, э, это повторяется. Но э, еще в 1981 году, как тот же Крупин вспоминает, была конференция э, международная в Белисе о смерти романа. Mm -hmm. То есть э, проблеме, значит, дайте мне минутку представить, 30-40 лет почти обсуждали, что э, причем приехали крупные директора издательства из Европы и говорили: знаете, да, сокращается традиционный роман, но еще бы. После этого структурализма и постструктурализма сокращается объем. Европейский роман сейчас – это ну, страниц 100. Они… Не, не, не, не сказал бы, есть, есть э, толстый э, роман. Есть роман да. я, я вот э, обратил внимание в, в одном из книжных магазинов, на начальник кросс в, в, в Лондоне, они торгуются в разных частях зала. И э, когда идет толстый роман, какой-нибудь какой Феликс Пальма или э, этот самый э, вот, который Шантарам вот, вот, сейчас э, очень популярен, это продается как стройматериалы. Они, они, они лежат в последнем магазине гигантскими блоками и видно что это как, как все-таки квази литература небольшие книжки есть но э, э, произошла сепарация такая Книги властителей Дум, они действительно не, не, не, не очень большие. Джулиан Баррентс там, Иэн Макьюин, вот, это, это лидеры ан, английского издательского мира. Но, но, но, но есть книги, рассчитанные на длительное чтение. Каким-то образом, общем, не, не вымерли люди, которые любят истории, которые рассказываются долго. И, и, и для них литература есть. Интересно, сепарирована ли она по возрастному принципу? То есть люди, конечно, которые, конечно, конечно, которые конечно. имеют отношение к литературе, это люди, я утверждаю это совершенно с да. чистой душой, это сороковых, 40-х, 50-х, 60-х да. годов рождения. Да. Нас к этому приучали и не просто вдалбливали нам, что вот лис это хорошо, потому что это толст, толстый роман. Нет, на, нам говорили, что в принципе большое э, – это, это фундаментальность, да. фундаментальность, большой стиль – это отражение лучших в чайнии века. Вот. А в малом надо еще посмотреть. Вот в малое оно пробивается. И, с и, даже еще один момент, который мне кажется важным и отчасти обнадеживающим. Очень потеснено все постмодерновое. Надо же да, да, да И сейчас самый читабельный и авторитетный писатель, скажем, в тех же э, э, Никночибудь в Соединенных Штатах, какой-нибудь Джонатан Франзен. Это их современный Толстой. Ч человек описывает жизнь семьи, это линейное повествование, психологизм. Э э э э все, чем С Сирен Лев Николаевич, то есть у, у современного, э он безусловный лидер американского рынка. что За его книгами сам Барак Обам, Обама бегает, или по крайней мере говорит, что, что, он, что он его любит. И, такой, и такой литературы довольно, довольно много. И я наверное, считаю, что никогда полная и длительная победа постмодерна невозможна. Все-таки это противоестественная вещь, и ну, нельзя ракфором питаться, так сказать, постоянно. постоянно. Ну, Нужна картошка, хлеб, там, там, гречка, да. масло, да. обычное масло. И, и, и, и выяс... со временем выясняется, что в каком-то большом смысле вот эти пропорции нарушались временно, не, не повсеместно. И, и, и, и, в общем, слава богу, как, как, как, как, какие-то признаки здоровья вообще человеческого со со социума в этом смысле все-таки... Я, я, я, я вижу. То есть обычное консервативное отношение к чтению да. как к семейному во первых к семей, да. Да. во всех смыслах. По семей... семье да. И, да. И, и вся семья читает. Все семьи остаются незабытыми. Да. Прав. Да.